Друзья, всем привет! Хочу рассказать вам, что растет на полях под Валенсией в начале ноября. Чуфа уже готова, но собирать ее будут в декабре и январе. Дело в том, что нужно дать траве полностью высохнуть, затем поджигают ее с подветренной стороны, чтобы она прогорела полностью, и затем уже подрывают обычной техникой.